Добрый вечер, добрый вечер, Асхар. Добрый. Я сижу на Раз горке с детской. Да, поздравляю тебя, поздравляю с окончанием такого замечательного процесса. Тысячу детей порадовать, это же, согласись, большая удача. Тысячу детей да. порадовать. Соответственно, и родителей тоже. И родителей тоже, да. Поздравляю ну, тебя, поздравляю. Спасибо большое. А, как ваши дела? Я смотрю, ты прям... Действительно, да я тоже сейчас поездки. ты вот с корабля на бал, то есть ага. э, с, со своего мероприятия и в эфир, а я после эфира сразу на выступление, я прям следом выступления, ага. я в городе Барнауле, и меня там уже будет ждать аудитория. Супер. Я с корабля на бал, а вы с бала на корабль сразу. Да, да. Вот такая у нас жизнь тренерская. Итак, Асхат, действительно тема родителей, я... И детей вообще тема, наверное, самая центральная и самая волнующая для всех родителей. Но вот э, отцы и дети – это тема тем. Она до сих пор остается в напряжении. До сих пор. Сколько веков э, все об этой теме говорят. Постоянно. Потому что э, отцы, как правило, заняты деятельностью. И всегда во все времена, во все времена претензии к отцам, что они мало участвуют в воспитании. Вот это вот это во все времена. Я отследил, знаешь, вот в работах Конфуция даже, Конфуция, представляешь, когда это был, в его работах тоже говорится о том, что отцы мало уделяют времени детям. Но радует Вопрос, то, что... А они должны смотрели... ли уделять, да? Да, да. Ага. И, и он тогда говорил тоже, что нужно уделять и так далее. То есть, в принципе, все, все повторяется. Но радует то, что несмотря на то, что еще во времена Конфуции отцы уделяли мало времени детям, дети все-таки росли, вырастали, и революция идет. Ну да, так классно с вами. Анатолий Александрович, я попробую сегодня вас проинтервьюировать и задать те вопросы, которые чаще всего я слышу на наших встречах, которые мне пишут в Инстаграме, да, в комментариях. То есть я буду Uh, наверное, представителем всех родителей Казахстана, может быть, не только Казахстана, и попробую вам задать вопросы uh, касательно отцов современных. И вот первый вопрос, да? Вот я... Но одну секунду, вопрос? одну да? секунду, Асхат, поддерживай такой формат, потому что ты, получается, в какой-то степени родитель Тысячи детей. Как же мне тебя не слушать? Да, спасибо. Спасибо большое. И вот, вот сейчас мы были на выпускном буквально э, минут 10 назад, и там дети писали письма для родителей, они читали, они плакали. И я увидел отцов, которые тоже плакали. И для меня это, ну, это, это радостно. Да? Это очень приятно. видеть, что папы тоже проявляют эмоции. Но с детства мы слышим такое мнение, стереотипное мнение, по-моему, да? что мужчины не должны плакать. Мужчины не должны проявлять эмоции. Что вы скажете на этот счет, правильно ли это? Вот в чем вот корень этого правила, что мужчины не должны проявлять эмоции, не должны плакать? И должны и могут ли плакать современные мужчины? Ты знаешь, Асхат, это действительно стереотип, это заблуждение. Мужчины плакали во все времена. И рыцари плакали, и герои других времен все, в общем-то, плачут, потому что есть такое понятие душа, есть такое понятие сердца, оно есть у каждого. Если только робот какой-то, тот не может плакать. Это человечность. И, вы знаешь, вот перевод э, слова джентльмен, ну, джентльмен вроде плакать должен или не должен, да? Но перевод слова джентльмен означает нежный мужчина. Да, вы Знаете? что? Да. Вот, вот тебе да. Поэтому нежный мужчина это большой подарок для семьи, большой подарок для жены, большой подарок для детей. Поэтому слезы мужчины, они как правило не случайны, они не по пустому поводу, они очень ценны, их, и поэтому их нужно особо уважать. Женщины более эмоциональны, они могут слезы пропустить и в более простых ситуациях. А мужчина, если плачет, то это уже говорит о том, что действительно ситуация или проблема достигла критической точки. То есть особое внимание надо уделять слезам мужчин и особое уважение проявлять. Потому что в этот момент мужчина испытывает катарсис, с ним происходит что-то очень и очень глубокое. И что в этот момент нужно делать окружающим, детям или жене? Как поддержать или как проявить себя? Что делать? есть какая-то инструкция <смех> ни в коем случае не жалеть <смех> ни в коем случае не жалеть вот это вот э, но проявить любовь э, любым способом взглядом если нет возможности э, словом э, прикосновением объятием поцелуем любым способом дети тоже э, подошли там на, могут достать за ноги уцепились. Э, Но, то есть какое-то проявление внимания, любви, уважения. Только не жалость. И не должно быть в сердце жалость. И, и, мол, мы тебя жалеем. Нет, нет, не надо. Вот этого нельзя. Мужчину нельзя жалеть. Вот это табу. Потому что жалость унижает мужчину. Почему и возникло вот это вот э, правило, традиция что ли. А я лучше сказать, заблуждение о том, что мужчины не должны плакать. Потому что их в этот момент начинают жалеть. Uh -huh. А это для, него, ну, это для него хуже всего, потому что это унижение его. И uh -huh. поэтому они прячут свои слезы. Потому что они боятся, что в этот момент их начнут жалеть. А жалость это от слова жало, то есть это унижает мужчину. Унижает мужчину. Вот проявить любовь, поддержать, сказать, да я в тебя верю, ты классный мужчина. Не расстраивайся, все будет замечательно. Вот, ну, вот такие слова или что-то подобное, вот это вот поддержит его. Он не будет бояться своих слез, и таким образом его сердце останется здоровым. Потому что без слез мужчина может нанести шрам на свое сердце. Здорово, да. Я часто тоже с ребятами обсуждаю тему помощи, поддержки. Говорю, что бывает два вида помощи: помощь в силе и помощь в слабости. Вот когда мы жалеем, да, помогаем там, где не просят, мы помогаем в слабости, и от этого человек становится еще слабее. А помогая в силе, говорят, ты сможешь, ты сделаешь, ты справишься. Попробуй еще раз. Мы помогаем человеку стать еще сильнее. Поэтому вот, наверное, жалость это как раз таки помощь в слабости, что делает человека еще слабее. Да? да. Да. Здорово. Антон Александрович, вот часто, опять же, размышляя на тему семьи, я как бы сравниваю семью с современным бизнесом. Я говорю так, бизнес лучше всего строить в партнерстве, да. Когда есть партнеры, это надежнее, это легче, это комфортнее. Когда один это сложно, вдвоем намного проще. Когда есть два партнера, но при этом, я говорю, у этих партнеров разные роли. Если один отвечает там за продажи, за маркетинг, второй отвечает за производство, за управление, ну и так далее. Они делят, делят полномочия, не дублируют друг друга. Также в семье, я говорю, одному воспитать детей можно, но очень сложно. Лучше в паре, здесь и папа, и мама, в партнерстве, и там тоже роли отличаются. Вот ваше понимание, в чем заключается воспитание детей со стороны отца и со стороны мамы, отличаются ли они? Если да, то в чем отличие? отличаются Асхат, отличается коренным образом. Отличается потому, что так же коренным образом, как мужчина, отличается от женщины. Это принципиальный момент, отличия Вот помнишь, мы в прошлый раз в не, неудачном эфире, мы с тобой говорили, я сказал, что мужчина и женщина равны в семье, но равны по своей значимости, но не по ролям. Вот в чем дело. По значимости. И я это имел в виду, я тогда не успел да. это раскрыть. По значимости. А вот по ролям, конечно, они разные. Так вот, что воспитание мужчина? Что может мужчина внести в воспитание детей? Главное, что он может внести, это пример. Это пример. Пример своей мужественности. Свое, пример уважения и любви к женщине, если для дочери, допустим. Ну и для, для сына тоже это важный пример для жизни. То есть мужчина это действие, поэтому он пример. Пример в действии. Вот главное отличие. Он пример в действии. Женщина тоже пример, но это не главное для нее. Для женщины воспитание детей, она для нее важно ее состояние. Ее состояние женственности не материнство даже, а женственности. Чем более женщина, мать, чем более она женщина, вот мать женщина, тем более она помогает воспитанию детей. А мужчина, отец, чем более он мужчина, чем более он более показывает пример мужественности, мужских поступках, мужских качеств. Ну, к примеру, у него есть дочь и жена. Вот какой-то праздник даже праздник день рождения матери допустим жены то есть день рождения жены но он приносит букет жене и он приносит цветы дочери тоже Понимаете? то есть и, то есть вот таким образом это а тем более в какой-то праздник общий праздник обязательно дочери тоже нужно показывать вот это вот уважение действия поэтому отец это пример в действии а женщина а. – это состояние. Супер, очень, очень здорово, прям, прям откликается в сердце, в душе. Но тогда вот уточняющий вопрос: а может ли тогда отец показывать пример мужественности, бесстрашия, да, служить обществу, помогать, но мало времени проводить в самой семье непосредственно? То есть принимать участие в воспитании не напрямую, а вот находясь как бы где-то на расстоянии, но показывать пример. Пример-то mm -hmm. пример защитника. Пример человека, который служит и помогает этому обществу, является ли это тоже хорошим воспитанием? Или он обязан быть вот прям рядом с детьми и с ними играть, общаться? Ну, это невозможно по роду деятельности, как правило, то что большинство мужчин все-таки в деятельности отдают деятельности очень много времени, поэтому их нельзя сравнивать вот по этим показателям. А вот как это дополнить, как? Малое пребывание в семье заполнить так, чтобы оно было очень эффективным. Ну вот то, что сказал ты, когда он далеко и там выполняет какой-то там, ну, какой-то командировки. Или там вахтовым методом, например. Ну, мало ли. Или в армии где-то там и так далее. Здесь очень важно то, как женщина преподносит отца. Как она детям говорит, какую он там выполняет важную роль, как он действует, как он там что-то делает очень важное для семьи, для страны. То есть, понимаете, то есть вот приподнять даже вот такую, пусть он выполняет обычную работу где-то, но надо сказать, что он делает очень важное дело. Он в таком важном процессе, у него какая-то важная командировка. Понимаете, вот это вот, вот это вот, детей наполняет уважением, гордостью за отца, а это в свою очередь откладывает замечательные, запускает замечательные процессы в их в их росте и развитии, то есть воспитании. Так что это вот когда далеко, когда рядом там работа, работа, дом, то и все равно мало времени. Здесь к мужчине вопрос, вопрос следующий: а как ты вообще учишься ли ты воспитывать детей учишься ли ты с ними общаться учишься ли ты с ними играть где у тебя есть ли у тебя эти навыки чаще всего нет этих навыков этому надо учиться поэтому вот в прошлый раз я говорил что для мужчины для мужчины очень важно быть грамотным очень важно быть грамотным капитаном семейного корабля и в этой грамотности mm -hmm. обязательно должна быть большая глава Общение с детьми, воспитание детей, игры с детьми. То есть у него должен быть большой ассортимент и много знаний в этом. То есть этому надо учиться. С тем, чтобы он за короткое время мог дать очень много детям. И дети, присутствие отца, его пребывание, восприняли как праздник. Вот он придет и это будет праздник. Этот, этот праздник он запоминается и он имеет большое продолжение он длительность имеет то есть даже если он ушел праздник продолжается здорово здорово то есть я, я правильно понял что отец на расстоянии тоже воспитывает показывает свой пример и вот эта претензия современных мам говоря что вот отец не появляется дома он не играет с детьми но если он все-таки показывает хороший пример то он дает воспитание но как бы не прямое Значит, в этот момент это... что маме, принять это и, наоборот, поддержать такого... Я мужа, сказал, чтобы, и сказал, чтобы, да, чтобы жена, она перед детьми мужа показывала в хорошем, добром свете, в ярком свете. Говорила об этом, что он сейчас вот там то-то делает, то-то очень важно и так далее. Но тем более сейчас можно видео какое-то общение составить и надо использовать это регулярно какие-то зарисовки детям посылать видео какие-то красоты какие-то может быть какие-то эффектные моменты какую то часть своей деятельности чтобы они были как-то включены сейчас же можно легко ролик снял там несколько секунд но для ребенка это радость да. это то есть сейчас сейчас гораздо больше можно аудиосообщение записал там и так далее сейчас вот буквально ехал в машине и получил сообщение дедушка значит прислал своей внучке зарисовку о том как он катается на колесе обозры обозрения какие красоты открываются ребенок так радуется понимаете то есть это все можно при желании, можно всегда найти. Но здесь еще один важный момент. Вот таска ты говоришь, может ли отец участвовать в воспитании от, напрямую, физически, отсутствием. Очень важный момент, который мало кто знает и учитывает. И, как правило, отцы это мало знают и учитывают. Это то, что... Он энергетически сопровождает своих детей. Энергетически сопровождает своих детей всю жизнь. Где бы он ни был. был Где-то он там рядом или, или там в другой стране, или на другом конце земного шара. Или даже он ушел из жизни. Даже в этом случае отцы сопровождают своих детей. Вот я советую... Посмотреть, кто не смотрел, обязательно посмотрите видеокнигу «Новая правда об отцах». Там об отцах столько вы узнаете нового, и это новое поможет вам и вашим детям по-другому воспринимать отцов, и, соответственно, это скажется на жизни. А где можно ссылку найти? Есть ли у вас в Инстаграме ссылка на видеокнигу? Вся правда об отцах. Да, вся, в Топлинге, здесь вот в Инстаграме Топлинге есть ссылка на эту видеокнигу. Новая правда об отцах. Ее уже просмотрели тысячи людей. Столько отзывов. Действительно, 40 минут всего видеокнига. Но она стоит того, чтобы ее посмотреть. И посмотреть желательно и отцам тоже. Женщины сейчас, вот, в большей части может быть женская аудитория, милые женщины. Посмотрите сами и посоветуйте посмотреть отцам. Посмотреть. это очень важно. Хорошо. Всем рекомендую обязательно посмотреть, я тоже прослушал, даже не смотрел, прослушал эту видео книгу, это очень интересный формат, очень современный такой инновационный формат. Не нужно листать книгу, нужно ее слушать, слушать в формате видео, поэтому всем рекомендую обязательно отцам в первую очередь. Антон Александрович, вот такая картина есть в современных семьях, когда мамы а, пугают детей отцом, говоря. Вот сейчас придет отец, он тебе сейчас вот накажет тебя, он тебя там побьет, он тебя, не знаю, поругает. То есть, как бы создает некий образ такого строгого деспота, да, такого дядьки, который придет и вот кнутом похлестает ребенка. И это, ну, как бы это срабатывает, да, ребенок начинает слушаться маму, но при этом появляется страх. Насколько допустима вот эта такая вот модель, когда мама пугает ребенка отцом, и отец как бы ну, с этим соглашается. Знаете, здесь даже вопрос, наверное, не к маме. Мама в порыве там эмоций может такое вот сказать, когда сама не справляется, может сказать: здесь я все-таки обращаюсь к отцу, к отцам, точнее, уважаемые отцы, ведите себя в доме так, чтобы вас уважали, но не боялись. Вот это главное. И тогда мама, если даже будет пугать, вот он придет, побьет, ребенок знает, что побить он не побьет, но он знает, что будет серьезный разговор. И придется отвечать. И, при, и будет не совсем приятно. То есть, если ты что-то совершил не то, то есть у него какой-то, как появляется, внутренний закон, что ли, который желательно соблюдать. То есть отец как бы носитель вот этого закона. Понимаете? Поэтому я бы не столь мам воспитывал в том, что не пугайте отцами, а столь, сколь отцов воспитывал для того, чтобы они были вот такими, чтобы они были, стремились, чтобы дети их уважали. Уважали. И очень мудро вели себя с детьми, разговаривали, серьезно, объясняли какие-то ситуации, но строго и так далее. И, и выполняли свои, например, если, мол, вот давай так договоримся, вот здесь мама, здесь ты, там вот втроем договоримся, если ты вот это еще повторишь, то это я тебе говорю, я вот говорю маме, чтобы ты, допустим, э, вот мультфильмы, ну, к примеру, мультфильмы, ты не смотришь там э, неделю, к примеру, так, вот. и это будет, и это будет обязательно выполняться, то есть, отец должен вот в режиме разговора объяснять причины таких каких-то поступков, и обязательно их реализовывать, чтобы мама не допускала другой вариации этого, чтобы потом не было манипуляций. сами понимаете? Ну да, да. То есть уважение, я думала, я уважение, но строгость. Уважение, но строгость. Но в то же время отец может радоваться, веселиться обязательно. То есть просто уважение и строгость мало. Обязательно должна быть и третья сторона: радость, веселье. Я думаю, для многих отцов уважение равно страх. То есть многие отцы пытаются завоевать уважение через страх. А вот где эта грань между строгостью и страхом? И как эту грань не перейти, не перейти чтобы не вызвать этот вот панический страх, да, который кажется уважением? <каскиваем> <каскиваем> Ты знаешь, Асхад, <каскиваем> эту грань, и она, это незаметная грань. И действительно, очень часто, легко можно переступить, и ребенок уже начинает бояться. Эта грань убирается через общение с детьми. Через общение mm -hmm. с детьми. Вот глубокое общение, общение по душам, посидели, поговорили, там и так далее. Даже не в, то, не в тот момент, когда там какие-то трудности или что-то он там совершил, а вообще. То есть Ребенок должен видеть в отце человека, видеть мудрого мужчину. То есть вот это вот и вот когда такой, такой образ создается, а это через общение, никакими не ни деньгами, ни какими то действиями, ни ремнем ты не добьешься уважения, а вот именно через общение душевное и отцам очень важно уважать своих детей, потому что если ты будешь уважать их, они тебя будут уважать. Отцам нужно уважать своих детей. Не считать их маленькими. Говорить с ними по Вот мать может побаловать. Мать может там что-то и сказать. Ты маленький, ты мой там такой, ты там сюму-сю. -сю». А отец, да, он может сказать нежные, ласковые слова, но они взрослые. Они поднимают как бы ребенка. Доводят его до более взрослого состояния. То есть вот, вот так вот. То есть мы не переходим грань да, э строгости в сторону страха. Это происходит через диалог. Да? Мы просто разговариваем, может быть, строгим голосом, но как бы не пугая, не наказывая, не поднимая руку на ребенка. А это через уважение и любовь к ребенку. Uh -huh. Ведь, э понимаешь, часто мы, мы все говорим, мы любим детей. Но посмотри, почему раз, э, родители разные, относятся по-разному к детям. Хотя все они скажут, что они любят детей. Ну да. Вот здесь, э, здесь надо еще добавить. А уважаешь ли ты в нем личность? Настоящая любовь обязательно с уважением. Если ты любишь, но не уважаешь в нем личность, а считаешь его своей собственностью, ты не любишь его. По-настоящему ты не любишь. Любовь, она уважает. Обязательно ребенка. Так вот, отец, как мудрый капитан семейного корабля, он как раз должен обязательно проявлять уважение к детям и показывать это уважение к детям. Здорово, здорово. И причем это уважение должно быть самого малого возраста. Просто дать подзатыльник как часто ну даже такая как говорится уже традиция что ли подзатыльник от отца это но ну, это норма это не норма угу. настоящий отец никогда не даст подзатыльник никогда да. тем более девочки знаете никогда потому что это унижение okay. это унижение у меня был интересный случай интересный случай я зашел в купе поезда, был, ну, мне надо было ехать. А в этом купе, как оказалось, я сейчас коротко скажу, как оказалось, ехал вор в законе со своей компанией. Полное купе забито вот этими ребятами. Уже поздно, я говорю, освободите купе, надо уже отдыхать. И вот он встает, ну, как это, кто это посмел? И все так напряглись, что сейчас будет? А я взял и дал ему подзатыльник. Представляешь, такой дядя стоит, и я ему дал подзатыльник. То есть что получилось? Знаешь, и все опешили, и моментально все исчезли, и он сел и сидит. Я говорю, а ты что, не уходишь? А я здесь, мое место. Я говорю, тогда ложись и тихо. И он лег и тихо. А утром мы с ним поговорили по душам. И, кстати, он потом сказал. Приезжай в этот город, скажи мое имя, тебе там все будет. А ты знаешь, что произошло? Я его сделал ребенком. Я его унизил. Таким образом. Да, да, да. да. Поэтому подзатыльник это серьезная вещь, это унижение. Не страшно было вам подзатыльник давать вору в законе. А у меня не было вариантов. Нужно было делать. Да, вот вы и подействовали. Или мне надо было уходить, или надо было как-то решать задачу. Мощно, мощно. Ну, я, я думаю, друзья, вот те, кто смотрит, не рекомендую повторять. Это можно делать только мастерам высшего искусства, да, которые освоили эти все навыки и знают, где и как это применить. Конечно. Там же еще энергетика звучала. И, и очень важно, я без злобы к нему. Без mm -hmm. злобы. Это просто, вы знаете, ну вот как... как ребенку. Поднялся и все. Ага. Но сейчас я понимаю, и, и, ага. нельзя, и ребенку нельзя подзатыльник, да. Да. Антон Александрович, вот вы сказали э, про девочек, да, что отец ни в коем случае девочку не должен там воспитывать под затыльниками. Но такое ощущение, как будто бы э, мальчикам немного можно, да, а девочкам категорически нельзя. Вот все-таки воспитание мальчиков и девочек со стороны отца чем отличается? Как мы должны относиться к девочкам и к мальчикам? К сыновьям. Принципиальная разница. То есть отец к дочери должен относиться так же, как к жене. Очень нежно, с любовью, обязательно. Как к принцессе. Как Если жена королева, то дочь принцесса. Вот Именно так. Но а. если отец плохо относится к матери, здесь ну о чем говорит? Нет, но если он любит жену, то с такой же силой любви он должен относиться и к дочери. Обязательно. С такой же силой нежности. Также говорить ласковые слова. Они могут быть немножко другого, другие, но обязательно ласковые слова. Как я уже говорил, обязательно подарки, обязательно подарки. Причем подчеркивающая ее женственность. Не то, что там нишку притащил, там зайчика и прочее, а что-то вот такое, что подчеркивает ее женщину. Ты растешь, моя... Даже малышка, какая ты женщина! То есть, мы, то есть вот это все... Э, поэтому отец к дочери должен относиться именно как к маленькой принцессе. А вот к сыну требовательно, как к себе. Сын, смотри, вот я то-то, то-то делаю, вот надо, я встаю и пошел, и делаю. Давай и ты, то есть ты мужчина, давай будем жить именно по-мужски с тобой, вот будем общаться и жить по-мужски. То есть здесь уже другое. Здорово, здорово. Инструкция понятна, принята. А Вы сейчас в своих тренингах или в книгах говорите о женственности, о пробуждении женственности и о том, что в каждой женщине с детства уже заложены Женские качества, как нежность, гибкость, чуткость, да? И что ей нужно просто пробудить эти качества, которые со временем потухли. Как-то общество загасило это. То есть с девочками более-менее инструкция понятна. Женственность, она заложена с рождения, и важно ее как бы не потерять. А как же быть с мужественностью? Она также уже заложена с самого рождения в каждом мальчике. Или же это приобретаемое качество, которое нужно постоянно развивать в себе? Ну, это в народе даже подмечено, и даже такой термин, такие слова есть, что женщинами рождаются, а мужчинами становятся. Да, да точно, точно. То есть вот, вот эта фраза, она как раз и показывает, показывает эту разницу. Мужчине да. нужно стать, потому что биологически он вторичен. Сначала появляется вот в утробе. Женский плод, а потом уже он превращается в мужской, если нужно мужской. Mm -hmm. То есть это да, даже да. на биологии э, записано. Поэтому на клеточном уровне мы все, мы все, и мужчины, мы, и мы женщины тоже, и мужчины тоже. На клеточном, таком глубочайшем mm -hmm. уровне. Поэтому, чтобы, вот, чтобы все-таки быть мужчиной, нужно постоянно на, над собой работать. Надо постоянно себя держать в этом мужском состоянии. Надо учиться этому. Поэтому мужчинам, чтобы стать мужчиной, нужно больше прикладывать сил к своему развитию. А мы видим наоборот. Мы видим наоборот, что женщины больше учатся, больше развив... стараются развиваться и так далее. Мужчины отстают в своем развитии как мужчины, к сожалению. И поддерживают себя только вот, там, деньгами, часто грубостью, то есть, ну, пытаются каким-то самоутвердиться вот с такими не очень красивыми методами. Там, понимаете, управлять там и так далее. Поэтому, если мужчина, если мужчина вот развивается как мужчина, всесторонний. Вот я привел пример джентльмен, нежный mm -hmm. мужчина. То есть, понимаете, он, он грамотный, он знает семейную тематику, он знает экономику семьи. Не то, что деньги принес, но и нато решает вопросы хозяйства. Он знает, он погружен в семью. И вот ты привел в начале пример, что ты считаешь, что семье как в бизнесе. Да, я так, я тоже так говорю, что семья это вообще-то предприятие. Предприятие. А уж предприятием Мужчине надо уметь руководить. Потому что в предприятии, на предприятии есть и кадры, и финансы, и социалка, как говорится. То есть, по сути, это предприятие семья. И уж кто, как ни мужчина, должен хорошо разбираться во всей технологии предприятия. Поэтому грамотность вот мужчины, грамотность, она очень важна. И вот этот момент, я считаю, многие мужчины упускают. И поэтому перестают быть настоящими мужчинами. Отсюда и такой пошел перекос. Век женственных мужчин и мужественных женщин. Да, страшно. Звучит, конечно, страшно и непривлекательно. Ты знаешь, Хочется, век закончился. <с> <с> а, <и> <с> я <с> не <с> знаю, ты, ты в курсе или нет? А, ну, наверное, тоже в курсе, что Всемирная Организация Здравоохранения она даже а, приняла постановление о том, чтобы вести понятие законить понятие третий пол. Да, я слышал. Да, это, то есть понимаете, это мы сами мы сами допускаем тем, что мужчины перестают быть мужчинами, а женщины тоже перестают быть женщинами, и вот меняются роли и прочее, все это приходит к тому, что третий пол, по сути, это, это третий пол это роботы, потому что они не могут третий пол не может родить детей, это божественное существо, ведь Ребенок – это не просто ангел, это рожденный парой Бог, новый Бог. И вот а этот божественный акт может совершить только мужчина и женщина. Роб, биоробот этого не может сделать. И третий пол относится к этому, это мое мнение. Так вот, нельзя сейчас скатываться к этому. Поэтому в доме, в семье, если вы хотите, чтобы ваши дети были полноценными, мужчинами и женщинами, были счастливыми, как мужчины и женщины, то они должны видеть это в вашей семье, они видеть должны ваши отношения, вашу глубину уважения и любви друг к другу, ценность, понимание ценности мужчины и женщины, ценность отца и матери. То есть это, это все, это основа жизни, и она, ее нельзя реставрировать, ее нельзя заменить. Таким образом мы иначе потеряем очень много. Хорошо. Анатолий Александр Александрович, я знаю, что у вас есть просто уникальный курс по раскрытию женственности, который я рекомендую пройти всем, всем, кто только вот слышит, да, знает или видит нас. Вы даете конкретную инструкцию, да, как пробуждать себе женские качества. Но есть ли какие-то лайфхаки, советы, как пробудить мужество в мужчине? Может быть, топ-3 шага или какой-то один совет, который можно вот каждому мужчине применить, чтобы свое мужество пробуждать? как вы учите пробуждать женственность, можете ли научить нас дать совет, как пробудить в себе мужество? Ты знаешь, Асхат, я бы не разделял вот это обучение на мужское и женское. Не разделял бы. Потому uh -huh. что, если когда ты обучаешь мужчин быть мужчинами, ты обязательно затрагиваешь э, женс... э, вводишь женский вопрос в это обучение. По-другому по по по нельзя. Мужчина без женщины не может состояться, как мужчина по-настоящему. Как и женщина не может состояться без мужчины, по-настоящему раскрыться как женщина. Это взаимный процесс. Поэтому я не разделяю так особо, но мои вот... Вот сейчас вот, кстати, вот я только что завершил, сегодня завершил как раз свой новый, новый курс. Это называется «Здравница семейных отношений» здравница семейных отношений. Это вообще то, о чем я мечтал 20 лет. И вот я сегодня завершил первый выпуск был здравница семейных отношений. Это всего, правда, пять дней, но здесь за пять дней совершились чудеса. Вот мы на Алтае, вот сейчас вот на Алтае я это провел. И сейчас буду регулярно эту здравницу семейных отношений проводить, где действительно все очень мощно, и в форме форсажа все это проводится кроме того, ты прав, у меня много курсов и много чего и вот, кстати, Асхат, я чуть не забыл сказать, я же приезжаю в Казахстан приезжаю в Казахстан 8 октября 8 октября приезжаю в Казахстан я... вот надо с этого начинать это же, это же такая сенсация, это же новость для, для всех родителей вы приезжаете в Казахстан в октябре да, 8 октября на 10 дней я буду проводить вот поток жизни, который так круто был. А, кстати, ты же участвовал. Я был. В этом. Да. Да. Ты Это знаешь пост его эффект. Да. И ты знаешь, что меня сподвигло приехать еще еще раз? Два момента. Во-первых, тот результат, те результаты точнее, которые произошли в людях за этот год отследили, какие мощные результаты. Ведь созданы новые семьи, старые восстановились, родились дети там, где не могли родиться. То есть, уже Ой, представляешь, что произошло? То есть, очень много всего доброго. И я решил закрепить этот результат, еще больше дать импульс. И тем более, мы решили, выбрали такое святое место, Туркестан, там, там будут у нас и соответствующие экскурсии в эти святые места. Я даже Асхат, извини, я назвал это Малым Хаджем. Потому что в людях могут произойти очень глубокие изменения. Ты знаешь, там глубочайшая трансформация личности. Причем и в духовном плане тоже. Поэтому вот с таким курсом я приеду 8 октября. Здорово. Вопрос, есть ли места, или там уже все места раскуплены? Места еще есть, можно, ну все это, опять же, и в Топлинге, по-моему, есть, и на сайте моем есть, кто желает, тот найдет, потому что такие трансформации, которые проводит тренинг «Поток жизни», я, пожалуй, не знаю такой глубины, такого за такое короткое время, что такая произошла трансформация. Так что, надеюсь, Асхат, мы увидимся с тобой тоже. В, этом, ну, в эту поездку. Проходить курс тебе уже надо, ты и так мастер. Но то, что ты прошел, я тебя благодарю, потому что это очень важно. Это ты сдал, придал ценность моему тренингу и оценил его сам. И потом своей жизнью показал, mm -hmm. что это работает. Я благодарю тебя за это. На самом деле, да, я хочу поделиться своими впечатлениями. Я немножко так вот вообще критично отношусь ко многим тренингам. Да, но когда я узнал, что вы приезжаете, я сказал, все, я отменяю все планы, все поездки, я буду там. Потому что для меня это была уникальная возможность напрямую у своего учителя, у мастера психологии обучиться. Даже просто соприкоснуться с вашей энергией, да, с вашей подачей, с вашей философией. Это дорогого стоит. И как бы я, наверное, описал поток жизни, который проходил у нас в Алмате в горах, наверное, это перепроживание жизни. Да, то, как вы погружали нас на каждый этап нашей жизни, начиная вот самого-самого рождения, я сначала не верил, что это возможно. Думаю, ну как, ну как, ну все, мне там 34 года, да, я там отец трех детей, куда мне в детство, детство копать, да, у меня там все нормально. Но когда вы погружали, и когда мы создавали новую реальность внутри, да, и убирали эти вот заторы, которые были там энергетические, да, эмоциональные, я открывал глаза, и я понимал, что я изменился. То есть с каждым, каждой новой проработкой я чувствовал, что у меня вот эти вот какое-то потоки открываются. И как бы оценить материально это очень сложно. Да? Сказать, вот я там стал сильнее, у меня стало больше мышц. Это не про это, да? это. Это очень тяжело описать как результат. Но я скажу, что сейчас, вот сегодня, мы завершили 56-й поток лагеря Жанаурпах. И мы провели такое лето, которое мы не, не делали 6 лет. Такое Супер. количество детей, такое количество команды, такое количество родителей, которое было, я верю, что такой результат можно провести только будучи в состоянии, когда ты очистил да, вот свой, свой внутренний мир, свое подсознание, убрал эти блоки, шаблоны. Поэтому я считаю, что это именно благодаря участию в потоке жизни. Да, я рад, я рад, что ты это заметил. Это действительно... Вот ты, твой результат обязательно стоит на плечах и потока жизни. Я на себе могу сказать, хоть ты сказал, что материально заметно. Я, например, когда его создал этот поток, вот тренинг поток, и сам его через себя прокрутил, то следующий год, за один год я выпустил 11 книг. То есть я дописал какие-то старые, которые висели там прочее, новые написал. 11 книг, продолжая трудиться по полной программе. То есть открываются такие ресурсы, которые вообще переводят тебя в новое качество жизни. И с того момента у меня действительно новое качество жизни. Классно, классно, здорово. Хотя, знаете, я сейчас понимаю, что материально тоже я вырос. Я вырос. Может быть, я сейчас сразу этого не, не, не заценил или не осознал, но 5 сентября я улетаю. Семьей на весь месяц жить в городе Фетхе, отдыхать, плавать в море. Раньше я бы не мог представить, как это месяц быть в другой стране, в курортном городе, отдыхать. А сейчас для меня это, это новая реальность. Фет, Суп, реальность. Отлично, супер. Это я здорово. уверен, я знаю даже, что поток тебе помог в этом, обязательно. И, ты еще... И это только начало, потому что поток вот, человек, когда проходит поток, это вообще меняет всю его последующую жизнь. Во всей последующей жизни будет следствие этого потока. Потому что поток начинает течь все мощнее и мощнее с каждым годом. С каждым годом. Вот как горный поток спускается с горы, он набирает силу все больше, больше, больше. На равнину вырывается такой мощный поток. И вот он мощным потоком идет по жизни. Вот, вот что такое поток жизни. Здорово. В общем, дорогие друзья, дорогие мои подписчики, мои любимые подписчики, те, кто мне доверяет, я скажу просто вот не упустите эту уникальную возможность. Я не знаю, когда Антули Александрович еще приедет в Казахстан, но раз он приезжает, это, это просто бинго, надо этим воспользоваться заодно и посетить святые места. Конечно, я бы не назвал это малым хаджем, наверное, мусульманская диаспора, как бы, ну, отнесется к этому так вот немножко с юмором, да. Но если так вот философски подойти, то да, это. это, это... Хороший опыт, да, хорошая практика. Да. Благодарю, Благодарю. Да, я, э, такого не бывает, чтобы я в одну и ту же страну приезжал два года подряд. Но для Казахстана, я очень люблю Казахстан, уважаю народ, страну, поэтому вот такое вот необычное явление. Здорово. Поэтому в следующий раз не знаю, когда приеду. Благодарю, вам... благодарю. Благодарю, Благодарю. Спасибо. Благодарю. Я... Это очень ценно. Это ценнейший эфир. То, как вы раскрыли позицию отцов, роль отцов в семье, да, позицию там, отца с мамой, с дочкой, с сыном, это, это классно. Я пересмотрю эфир, я буду еще долго переосмыслять, поэтому всем рекомендую делитесь этим эфиром, пересматривайте, конспектируйте, учитесь у лучших. Да? Анатолий Саныч это лучший в сфере психологии, взаимоотношений, в сфере семейных взаимоотношений. Вот. Я когда-то вас называл своим учителем, да, и продолжаю это говорить, учиться у вас. Поэтому все смотрите и обязательно записывайтесь на поток жизни. Не упустите такой шанс. Это очень-очень хорошо. Да. Очень... Спасибо детей Всем детей воспитать – это непросто. Ну, хорошо. Благодарю. До свидания, друзья. До встречи в Казахстане. Давайте. Всем пока-пока.